если будет развиваться только мангерштеризм, если будет развиваться только киркеризм, киркоризм, если будет развиваться только галкализм, знаете, или там соловизм и так далее, то мы далеко не уедем, знаете, нельзя сделать из людей всех маргенштернами, которые будут хотеть только трусить своими голыми органами, спать с девушками, а как же семья? Ведь семья это вечная, можно каждый день получать удовольствие от семьи, можно каждый день получать радость от жизни, а нам пытаются предложить микрорадости, алкоголь, микрорадости, наркотики, микрорадости потрусить там или там с кем-то переспать, микрорадости купить какой-нибудь предмет, которого нет ни у кого и так далее. Мы же говорим о том, что все это уже существует, Существует наша жизнь, и если нацелиться в этой жизни на радость, если научить себя эту радость, видеть, чувствовать, если обучать себе этой радости, то эта радость, она затмевает все остальные микрорадости. Ведь великий предиктор который управляет всеми мирами который управляет вернее тем миром в котором живут люди проживая на этой земле они-то знают что самая важная радость это радость человеческого рождения и человеческой жизни но они это запрещают развивать говоря о том или у намекая на то что есть микро нужно быть теми кто там выступает на публике радость можно получать только если у тебя трехкомнатная квартира ты можешь радоваться только в случае если ты там за не замужем в гучи или не в гучи золотом не с золотом намах на машине или без машины и так далее и нам подменяют давая нам вот эти радости их же нам и продавая то есть человек говорит М -м -м, мне достаточно было магнитофона такого ему говорят нет более радостнее будет с таким магнитофоном и он покупает более радостный и мы обычно на протяжении жизни своей Каждый человек, который живет на земле на протяжении жизни, у него постоянно возникает такое понимание, как будто он что-то ищет, как будто он к чему-то стремится, но получая то, что он хочет, у него не происходит удовлетворения. То есть это выглядит так вот будет у меня шуба я буду счастливой купила шубу все равно несчастлива будет у меня муж буду счастливой появился муж несчастлив будет трехкомнатная квартира буду счастлива появилась несчастлива. почему потому что невозможно быть счастливым человеком от чего-то можно быть счастливым человеком просто так и вот это счастье и вот эта радость просто от того что мы живем является тем что мы всю жизнь ищем и не находим вот ну что?